На Ямале трое азербайджанцев спасли человека из горящего дома. В новом Уренгое, Россия, 7 июля, произошел пожар в частном жилом доме, расположенном в дачном некоммерческом товариществе Заимка. Пожар произошел ранним утром, около 6 часов утра, и по счастливой случайности мимо проезжали трое уроженцев Азербайджана: Бахтияр Набиев, Анар Набизаде и Фахрадин Гаджиев. Об этом передает север-прес как вспоминает Бахтияр, открытый огонь было видно с дороги. Дом казался нежилым, но чтобы удостовериться в этом, ребята начали привлекать внимание соседей сигналами авто и криками. Выяснилось, что в постройке действительно никто не живет, но накануне там отмечали день рождения. Понимая, что в доме могут находиться люди, не раздумывая ни минуты, смельчаки кинулись внутрь горящего здания. На первом этаже было сильное задымление. Но молодые люди не побоялись и попытались проникнуть на второй этаж мансарда, где и обнаружили мужчину, который спал на диване. Спасать его из огненного плена пришлось практически на себе. Пожарные прибыли через считанные минуты на место происшествия и незамедлительно приступили к тушению. Спустя 40 минут пожар был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 47 квадратных метров, в том числе огнем было повреждено помещение бойлерной, тамбур и кровли дома. Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, самое главное, что на пожаре обошлось без человеческих жертв, и все благодаря мужеству и смелости трех мужчин, которые, рискуя собственной жизнью, спасли человека. Как показывает статистика, на пожаре люди гибнут не только от огня или обрушившихся конструкций, но и от дыма и недостатка кислорода. Еще немаловажный фактор состоит в том, что если человек спит, то он не проснется от запаха дыма, а наоборот еще крепче заснет. Вот почему так особенно страшны ночные пожары. Спасибо азербайджанцам, которые не побоялись прийти на помощь.